Хорошо, сюда. Теперь... Теперь что? Теперь что? Теперь что? <с Down> Я забыл. Всем доброго времени суток, друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем с вами проходить пятницу 13-ю. Итак, Джейсон снова ждет кровожадности, еще больше кровожадности. У нас на очереди с вами эпизод под названием «Завтра вы проснетесь в новом мире. Выжженная земля». Окей, давайте посмотрим, что оно из себя представляет. Играть, и у нас открылся, наверное, так, весельчак Джейсон у нас, по-моему, был, да? Давайте новый, да. А, каратель Джейсон у нас открылся, смотри какой он просто устрашающий чел, просто смотри какая у него маска, да? Он в крови и пламени, узрите его. Я так понимаю это какой-то постапокалипсис сейчас будет, такая локация э, с постапокалипсиса. Апокалипсис настал, мир рушится, ядерный взрыв унес миллионы жизней. Ты смотри, ты смотри, просто какая, какой то трэш, да? Это чисто какой-то безумный Макс. А вот и Джейсон пришел. Ранки как говорится. Аж глаза порозовели. По Окей, смотри. А это еще кто? Аккуратней, Джейсон, ты мой золотой мальчик, ладно, мама? Окей, э -э, вместо полицейских у нас, смотри, какие-то спецназовцы, да, получается, и у них, смотри, лазер, лазер длиннее, чем э -э, этот, прицел у пистолетов у полицейских был. Итак, у нас есть, короче, супер-пупер-палка с гвоздями, и не знаю, если попаду, короче, вот на эту штуку, меня, наверное, загасит, я думаю. А нет. Все хорошо, все отлично. Фриц, ну да, Фриц! видишь, меня все равно убили. А, окей. Окей. Так, так. Тогда делаем вот так. Фриц, да ладно, нифига себе, ты да смотри. Даже, даже, даже сбоку. Даже сбоку. Ты представь, даже сбоку, короче, меня... Зафигачили. Окей. Делаем тогда так. Они даже поворачиваются. Не то, что эти стоящие на месте полицейские. Окей, у нас плюс кровожадности еще. И девятнадцатый уровень, друзья. Девятнадцатый уровень, это уже вам не хухры-мухры. Так, что там нового? Выпало. А ленточная пила была у нас такая, да. Абордажная кошка тоже была, окей. Погнали. А завтра мы проснемся в новом мире? Ну я чувствую себя прекрасно. Хорошо, мам. Так, ладно. И, и так. а смотри, полицейский здесь еще появился, окей. Это выгасим. Если вот этого загашу, то меня зафигачит спецназовец. Надо что-то делать, короче. Делаем вот так, вот так, вот так. Да ну нафиг. Он испугался. И все, я себя загнал в тупик, короче. Смотри. Вниз я пойду, полицейский меня загасит. Туда я пойду, меня спецназовец загасит. И что делать? Ничего, только перематывать назад. Только перематывать назад. Так, окей. Ладно. <свеч> окей, ладно. Тогда мочим. Делаем вот так. Угу. Так. Минус полицай Не-не-не, стой а, Погоди А, ну все отлично Можно сказать да Все хорошо получается, наверное Наверное. А, стой Погоди а, Наверное.. Я все равно неправильно пошел, неправильно сделал надо убить вот этого. Гасим вот этого. Наверное, так, да? Теперь вот этого. И, наверное, последняя жертва. Последняя жертва у нас получается. Как мы ее загасим? А, как мы ее загасим? Надо подумать. Понятно. Нет. Так не катит, так не катит, нифига. Так этого напугали. Ага. Все, о теперь все отлично перегасим вот так и последняя жертва я догадался сам я сам догадался друзья <эмов> без подсказки матери все отлично так покупать мы ничего не будем ладно хорошо так что у нас тут дальше а -а -а, мать молчит Погоди, давай посмотрим, что у нас из оружия есть Что мы можем, короче Давай-ка бюст вот этот мы уберем это мы уберем а -а, Палочку пока еще оставим Что у нас еще есть? Свечи, подсвечник. я не помню Мы убивали подсвечником или нет? Давай пока оставим Кофеваркой мы точно убивали Стой О, Хорошо, обмен Что там интересного у нас выпадет сейчас? Фу, ёршик нет. Ёршик у нас уже был. Ёршик был. Давай что-нибудь новое. Или мы уже все оружие испробовали. О, золотой трофей. Хорошо, давай. трофей За бабашем кого-нибудь. Так, ладно. А -а -а. Здесь, в принципе, смотри. Никаких спецназовцев нет. Так, этот готов. Этот готов хм. Что-то не то Что-то пошло не так Надо пугать, наверное, их Надо пугать Так Допустим этого хорошо допустим а теперь вот этого как-то выманить замочить а потом уже остальных так, к примеру допустим и ничего нам это не дает так, окей Как же мне выманить вот этого Упыря Мне бы камень вот этот как-то убрать <связать> <связать> <связать> Так, ладно, давай вам подсказочку что то я в ступоре Вот я не могу, короче, вот э, Ну, убивать, когда вот они вот в углах стоят, да, допустим. Так, так, так. Ага. Ага. Ага. Ага. Ну я что-то все равно не, не. Слегонца немножко не понял. Так, окей, раз, два, три, четыре, пять. 6. Так, раз, напугали, хорошо Вот этого Его не трогаем, по-моему, так понял Или трогаем Его же убиваем, а, да, убиваем Потом вот этого убиваем Потом идем вот так, вот так Пугаем вот этого, хорошо Теперь мне нужно попасть, погоди Нужно напугать его вот сюда вот как-то попасть. Погоди, что-то я заплутал. Стоп. Я что-то не, не так сделал. Вот напугал. Теперь что? <сум> Стоп. Стоп. Ну, я его вот напугал. Мне бы. Мне его надо напугать, чтобы он. Твою мать. Опять что-то не то сделал, да? Так, ладно. А... Стой, погоди, мама, давай еще раз. Что-то я не понял. Раз, так, так, так, так, так. Вот это пугаем. Ладно, раз. Убили. Так, так. А, сначала напугать его, а потом убить его. Я понял. Немножко не в, той, не, не в том порядке, я пошел. Немножко не в том порядке. Так, ладно, окей. Раз, два. Нет, стой. Раз, два, три. Так. так, так. Раз. Убиваем. Теперь вот пугаем. Потом вот здесь убиваем. Теперь вот сюда. Потом вот так вот. А? Что я опять затупил? Опять не так сделал. Так, вот так, вот так. Вот, вот так, вот так напугали. Так, вот так. Все. Вот теперь отлично. Что, окунет ему голову? Ай! Я думал, он окунет ему голову Куба. Хлоп! Отлично. Так, это у нас четвертый четвертый уровень. Окей. Ну тут вообще как-то жесть какая-то. Погоди, я свет выключу, да? Свет я выключил? Да. А, нет, смотри. Свет, когда я выключаю, я могу их убить. Я могу их убить. Ну, я сделал немножко не так, наверное. Нет. Значит, правильно все? Правильно. Лоп. испугал включил а выключил то есть так я хочу дальше хм. допустим вот я его испугал Или его не нужно пугать было? Ой, ой, дела. Или все правильно? Напугал. Теперь мне нужно как-то еще раз, наверное, его напугать. Хотя не факт. Просто если его здесь вообще убью, ничего от этого. А -а -а -а. Так, погоди, раз напугал, выключил, лоб убил, так, так, убил. А дальше, а дальше, а дальше, а дальше, а дальше все, никак, давай мама, подскажи, выключил, убил, включил, напугал, так, правильно, выключил, так, убил, так, Э, вот так. Ну да, немножко, почти, почти, почти, Выключил, убил, включил, оп, напугал, хлоп, а -а -а -а, так, выключил, оп, оп, оп, убил, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, убил и и и, -и ее убил. Бум просто. Бум. Так, окей. А -а -а... Что у нас еще из оружия есть? Чем мы еще не мочили? Давай-ка взглянем. Что еще можно сделать? О, топор! Огненный топор, кстати. Давай. Не было у нас такого. Смотри, прям, прям под стиль Джейсона. Топорик такой. Так, а здесь у нас звонки. Окей. Нет! Хорошо Оп Оп Ага, ага, ага Погоди Так, ну-ка, спробуем другую теорию. Так, что-то не то, нет, да, нет? Так, этого загасил. Не, не, не, не, что-то не то. Мы ее никак не убьем, наверное, нет. Мартышку никак не убить будет. Надо, короче, что полицейский стоял на месте, его нельзя, короче, чтобы он подошел к телефону, я так понимаю. Я понимаю это так, так, окей, ладно, тебя раз, а вот дальше. Что-то не то, блин а -а -а, Что-то не моя, моя не понимать Совсем не понимать Так Все равно смотри к телефону Я его посылаю Блин, это Это какая-то дичь это какая-то дичь что так не крути, что так крути, не крути так, погоди Что-то нет, не то. Что-то не то. Голова моя, нифига не соображает. Так, ну позвонил, окей, напугал, правильно. А еще раз надо было напугать. Понятно. А, он что? Он сколько раз надо было пугать, короче, звонить по телефону, понятно? Вон оно че. Ладно, звоним, раз. Так вот, напугал. Дальше, дальше, дальше, дальше. Так вот, так вот, так вот, так вот. Так, куда ты побежал-то, блин, полицайский? Тебя сюды, наверное. Стой. Вот, я его напугал Отлично, звоню Хорошо Вот так, сюда, здесь Потом, потом, потом, потом, потом Потом, потом, потом, потом Погоди Так Убил, хорошо Напугал, хорошо Ты да, что ты творишь-то, блин Напугал А, все, убил. Вот теперь убил, короче, вот так, вот вот так. Блин, вот замут, а? Все, хорошо. У, в глаз топором. О, это было больно просто, это было больно. Ладно, 20 уровень хорошо. Двадцаточка. Круглая. Капливидный щит Щитом мы еще не были. Байдарочное весло Байдарочное весло мы убивали, не помню Ну давай проверим Так, ладно 8 ходов 8 ходов, но вот это для меня, блин, очень сложно Это, это реально сложно, короче, для меня Так, ладно, пугаем Так этого сюда. Короче, какая-то дичь, я опять тут вот намутил, не то. Ладно, давай еще раз. Э -э раз, напугал. Так. Так. Так, так, так. Girl, да, не, это бред, у меня два, два, два хода осталось. Короче, ладно не будем короче тут мозг копошить так это у меня вообще нифига не получается никогда получается короче раз напугал да два напугал хлоп хлоп хлоп отлично а, на деле все проще парень на реп Но, блин Не для моих мозгов, наверное <свы> Ух ты Держись подальше от электроград, э, град, э, Джейсон Не хочу, чтобы тебя ударило током Опа Смотри, что-то новенькое Электрические заборы Что-то новое Окей Окей Что вы мне прикажете делать? Стоп! Я уже накосячил, короче, сюда, сюда, вот так, вот так, вот так. Оп! Правильно же, да? Я просто не посмотрел, где крестик находится. А, ну все отлично. Все хорошо. Ну щитом, знаешь, так, такое, да, такое себе щитом убивать. Чего у нас еще там э, открылось? Давай-ка посмотрим. Подсвечник. Э, нет, микрофоном мы убивали, гитару убивали мечом, кулаком. Так, весло. Я не помню, просто убивали мы или нет, но ну, давай попробуем. Так, а снова... А, еще и спецназовцы. Нехило. Нехило. Допустим. Так, этого пугаем. Угу. Если я уроню сортир, то я туда уже не пройду. А, нет, смотри, я смогу пройти, в принципе. Да. Все-таки я смогу пройти, но, но, но, но, но, но, но, но. но это как-то не то, наверное. Так, погоди. Теперь. Хлоп, хлоп. а а а, -а, -а! Нет. Застрелили. Угу. Вон, ну ну Михалыч? Да твою мать, нифига, как, как так? Я его шокером зашокерил. Так, ну ладно. Хлоп, этого пугаем. Это попугаем. Пугать, я думаю, здесь по-любому надо. Допустим, вот этого мы убиваем. Здесь меня застрелят. Stop right there. Это что-то какая-то дичь. Опять очередная дичь непонятная. Так, ладно. Давай. Ну, напугал. Напугал А, вон оно что. Вон оно как Они через забор, через этот, который электрический Они тоже боятся, оказывается Понятно Я не знал эту всю дичь Проходим немножко сюда Теперь пугаем его вот здесь Убили вот так вот Теперь, теперь, теперь, теперь. А, -а, -а, -а. а, ну все правильно. Убил. Так. Испугался. Uh -huh. uh -huh. Хорошо. Кто бы придумывает вот эти вот головоломочки всякие? Непонятно. Жесть. Так, ладно. 9 из 13 уже пройдено. От апокалипсиса слишком много пыли, правда, Джейсон? Слишком много пыли, да Смотри, песчаная буря, походу, да, начинается, идет. Оп, прекратилась Оп, опять пошла Так, ладно Опа, спецназовец опять Ага, спецназовца мне можно туалетом убить Так, и вот они Хорошечно Этого убили Так, допустим так, вот Клоп Final, Final girl А, вон оно как, да? Ага, ага Нам теперь не выбраться просто тупо я что-то опять накосячил, короче. Так, погоди, я не, я не в правильной последовательности, наверное, убил просто. Хотя, как, как в другой последовательности убивать, непонятно. Так, ладно. А Сейчас я сделаю вот так. Я делаю вот так. Хорошо. Дальше. Дальше. Я, если напугал вот этого, он... А, ну все правильно. Раз, напугал. Наверное. Где? А нет, нихрена ни ни неправильно. Ну я не знаю, сейчас попробуем, короче. Но мне кажется, это нифига неправильно. <связывая> Что он сказал, Ука? Он сказал, Ука. Да плохо. И а, а, а, опять я, короче, не это, ничего не могу сделать Смотри, я опять себя в тупик загнал Что-то где-то я, короче, упускаю, что-то где-то я не так делаю Окей, так, так, вот, отлично Так, А, его надо в первую очередь этого убивать, понятно Вон оно что, так А -а -а. Лоб, его в первую очередь убивает. Понятно, Он оно что. Нифига себе, фаталити ты смотри. А. Я думал, короче, сейчас насадит его на этот. На весло. Так, ладно, от этого пугаем. Отлично. Теперь, э, по-моему, погоди. Так же? А, нет. Стой. Теперь вот так вот Вс ⁇ это тонул. Сейчас и этот тонет, короче. Да, все И последняя девочка. Вс Рас ⁇ хорошо. Располовинил. Ух ты, да ладно, у нас очко. 21 уровень, так быстро? Как-то вообще, да. Ну давай, что-то новое. Да ну, лом. Лом у нас был. Да ну, шаш, шампур, у нас тоже был уже. Шампур тоже был. Блин, а смотри, тут, тут вообще дичь. Дичайшая. Ну, это точно не для моих мозгов. Опа. Я выключаю, короче, свет, и выключается забор. Хорошо. Это уже интересно. Это уже интересно. Так, погоди. Вот этого мне не убить. Не убить. Как-то надо его, короче... В первую очередь убиваем его. Так, так, так. Потом идем сюды, сюды. Хлоп. Наверное, да? Гадал же, правильно? Так. Ай, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Били так. <связывая> Блин, что-то не то. Иди, ну вот этого говнюка надо в первую очередь убивать. Его надо убивать в первую очередь. О, моё, Что я творю-то? Все правильно а? делаю. Так, так. я туплю, вообще что-то пострашно Погоди Блин, у меня есть догадка, но я не понимаю, как ее сделать Ну-ка, давай проверим Так, выключил, включил Даже так. <связать> Нифига тут махинации. <связать> В моей догадки все было просто. Я не думал, что так вот будет. Ч ⁇ какая-то трэш? Так, ладно, смотри. Напугал. Правильно же, э, напугал. Убил вот этот раз, убежал. Потом чё? Она выключить свет? Нет? Или все правильно? А. Ай, стой! Нет. Или правильно. Нет, нифига неправильно. Вот этого оставляем. Включить. Так. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Напугать. Включить. <т asks> Убить. Этот испугается а сейчас? Да, точно. Все. Отлично. <тас> <плес> вон амуты, вон амуты. Весло разрезал. Хотя, хотя, может быть, да? Джейсон, сынок, если ты любишь убивать туристов, то взгляни на игру Слайвайкам Там тоже полно убийств в Ну, такую не знаем, ее покупать надо, у меня денег нет Пекло <смех> <смех> Пекло Это какой уровень-то? 12 из 13? Там, посмотри, какое-то что-то Еще и выход есть Они могут убежать, смотри Так, ну, допустим Хорошо. А -а -а, так, допустим. Флоп. А -а -а. Флоп. Вау вау, вау, вау, вау вау Так, погоди. Ты этого, если убиваю. Я вот здесь. А, ну все правильно. Да. Последний чувак. Неплохо. Неплохо. Сообразил. Хорошо. Кровожадность по глазам 12 из 13 предпоследний уровень ладно погнали здесь опять лабиринты эти так ладно да пусть так так так окей ахахаха мне дерьмо не вылезти а вот в чем подвох то а ну где собака зарыта Ты смотри да Ай-яй, ай-яй-яй, этого напугали? Так. Теперь мне нужно как-то напугать еще кого-то, так допустим. Пеплин. Мне бы напугать еще? Стой, я понял Так, этого туда, да, загнали Теперь раз а, Два, три, четыре Пять, вот так а, Теперь можно убить Вот этого Это испугал Всю. Или нет? Нифига не все, нифига не все. No! А, no! а, да, все отлично, теперь отлично, все хорошо. Блин, тоже заму замутили, да, жестко. В лоб, веслом. В лоб веслом Ну давай мы а, Заключительный уровень пройдем Не знаю, давай с подсвечником Может и хз Как же я устал от этих мутантов Джейсон, мутантов? А кто из них мутант? Ха -ха -ха. Они все мутанты Кроме Джейсона, да? Давай, наверное, подсвечником Не знаю А нет, мне, мне понравился Короче топор, давай топором Мне вообще понравился он Лютая тема Так, окей okay, uh, Здесь меня убьют Тут меня убьют Вот так, так Хорошо К примеру, да? Оп, убил Если я убью вот это Да... Погоди, погоди, погоди. Свет, допустим, я включил. Так. Не, все равно, это дичь, короче, получается. Мне вот этого надо убить. Но я не знаю как, короче, да. Чё-то не то. А вот из них надо пугать, короче. Вот это стопудово. Присполис Окей, okay, ладно Погнали Так, так, так Ну, хорошо Так Так Так А, вот этого теперь напугал Другой включает, короче, вообще, жизнь Понятно Окей okay. Но no. Сколько ходов-то, сколько, сколько, сколько Сколько ходов Так okay, ладно Здесь я выключил, здесь убил Погнал а, Теперь Хлоп-хлоп А, нет, хлоп Так, стоп, хлоп Почему я не выключил свет? Был свет выключить Так, окей, хорошо Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп Сюды, так Бил. Включил, испугал Хорошо, сюда Теперь, теперь чё? Теперь чё? Теперь чё? Я забыл я мать его забыл, убивать этого или нет? Этот Раз испугался, хорошо, допустим. Так. Ля, чуть не то опять. Ой, что-то я далеко перемотал. Вот этого точно боим, э, пугаем сюда. Потом то что, так вот. А наверное сюда вот так. Волотишкина-то. Во. Тут уже без разницы. Свет, не свет, да? Все хорошо, блин. А, сейчас, наверное, в кислоту, в кислоту. Не, конечно, хоть, хоть и мультяшная, но знаешь, это жестоко, жестоко, это, это реально жестоко. <свист> Окей, выжженная земля пройдена у нас. Выжженная земля у нас пройдена, и следующий у нас будет э, жестокое будущее. Я так полагаю, это наверное, какой-то космос что ли, да? <свист> вот. Ну, я, наверное, на этом буду заканчивать, друзья. Вот Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал и группу ВКонтакте. Не забываем а, то, что тысяча подписчиков, и я устраиваю конкурс. И про беседу в группе ВКонтакте. Если вы постоянный зритель, пишем в комментариях, что вы постоянный зритель, и я хочу и беседу. И я вас добавляю туда. Все, с вами был Валерий, всем пока.